Привет, друзья! Сегодня в гости к нам пришла наша хорошая знакомая Света Морозова со своими очаровательными детками. Света является главным претендентом названия звание Mrs. Russian America 2020. Свет, поздоровайся с народом. Всем привет! Всем привет! Свет, расскажи двух словах, для чего тебе это все надо? Да, в первую очередь для себя, конечно, я Всем этим занялась, чтобы побороть свои комплексы, страхи, какие-то убеждения. Что-то себе установки. доказать, да? Да, что-то себе доказать в первую очередь. Скажи, у тебя есть какой-то опыт в таких мероприятиях? Нет, никакого опыта нет. Я первый раз. А как это было? Ты вот просто сидела онлайн, или кто-то тебе позвонил, сказал, Света, там будет конкурс. Я считаю, ты должна прийти, забрать приз и уйти домой. Как это было? Просто хорошая знакомая. Скинула мне объявление о кастинге, и я решила, даже не решила, я сначала мимо, мимо ушей все это пропустила опять, как обычно, мимо глаз. Я как-то всегда мимо все это пропускала себя, проходила мимо, точнее, так скажем. А тут думаю, нет, нет, дай-ка я обратно попробую, посмотрю, что за кастинг, интересно, может быть, пойти. Я считаю, всегда надо идти туда, где страшно. Вот, мне кажется, что за этим кроется такой ресурс силы, большой силы, вот, я так всегда Интересно. стараюсь идти, да. идти да, я так всегда стараюсь делать, то есть, если ты боишься чего-то, нужно пойти это сделать. Интересно. Да. Слушай, а что для тебя самое сложное в подготовке к этому конкурсу? сложнее всего дисциплина мне сейчас дается, ну потому что все-таки двое детей это такая сложная история, нужно успеть и выспаться и и в джим сходить, да. Я видел и... твои посты, где ты там <свят> наяриваешь эти... Штанги. Ну, не штанги, нет, ну, ты там плейнг делаешь, да. и ситапс, и да. приседания, и все это, как часто. Да, да и сейчас, конечно, гораздо чаще стало все это делать. Это тоже девочки мои видят, дочки, и тоже со мной стали повторять, это тоже... Я начал все... повторять. <свят> вот, видишь, как полезно, <свят> <свят> что я пошла участвовать. <свят> ну, я, правда, сдох до того, как ты закончила свои плейнг, я уже все <свят> Света, расскажи, какие будут конкурсы? Я знаю, там будет несколько, там... Танцы, да. стишки, изложения, как это там будет, кто-то да. будет Нет. петь? У нас будет пять номеров, 5 выходов, 5 показов, точнее, мы будем показывать а, м, одежду 5 дизайнеров. Uh -huh. вот. То есть у нас будет, я не буду рассказывать все подробности, потом мы все это узнаем, но у нас будет пять разных дизайнеров а, и 5 разных абсолютно номеров по характеру, по силе и по харизме, наверное, как это правильно сказать. Да. То есть здесь, мне кажется, даже дело не в красоте, потому что в каждой девушку по-своему красиво, а именно в харизме человека. То, что бывает, человек, ну, вот так вот внешне, не, не, не сильно привлекательный, но настолько обаятельный, такой харизматичный, что ты сразу влюбляешься в этого человека. Я с этим проблем не будет. Спасибо. Слушай, а пить ты не будешь ничего? Нет, мы, мы не... там не поем. Нет, Гена, я не пою. А для меня? Давай, сыграй лучше что-нибудь. Так, а что мы поем? Мы поем. А что ты умеешь петь? Что, что я умею петь? Все, что хочу. Все, что хочу. Что вижу, то и пою. Да. Ну, вообще я играть не умею здесь. Отлично, у нас получится тандем. Ребят, Спасибо, извините, что да, мы вам не спели, не сыграли. Я знаю вот один аккорд. Но обещаю, к следующему разу я выучу второй аккорд. Вот. Свет, тебе спасибо, что ты ко мне пришла сегодня в гости. Сейчас пойдем пить чай. Спасибо огромное, вот. я Ген. Очень приятно да, было. Я надеюсь, что э, для тебя это будет только первый степ в твоей длинной дороге наверх. Спасибо. Триумфу. Вау. Я буду за тебя болеть, все мои друзья будут болеть. И я тебе желаю первое место. О, спасибо, Ген, огромное. Мне очень понравилось с тобой общаться. Такие интересные вопросы. Все, ребят, спасибо, до следующей встречи.